Павел Николаевич, вот вы сейчас много ездите по стране, мы следим за вашими перемещениями, за вашими выступлениями. А как вы видите общественное настроение? Вам сейчас удается встречаться с большим количеством людей в разных регионах? Ну я абсолютно согласен с Анной, что на самом деле рейтинги, которые печатают провластные структуры, они никакого отношения к реальной жизни не имеют. И даже в благополучной Москве, э, она действительно самый благополучный город э, в России, и тут уже рейтинг Единой России ниже, чем рейтинг КПРФ. А если возьмете регионы, то там вообще, если вы говорите, что вы э, там, за Единую Россию, на вас сразу накидывается куча народа. Я вот был э, в Томске, например, и когда мы вышли к людям, э, между домами была такая встреча, один кандидат от Единой России пришел вроде задать какой-то провокационный вопрос. Вы бы видели, как его люди, его земляки стали на него кричать. В общем, он сбежал просто с этой встречи. Поэтому действительно партия власти вызывает антагонизм у людей, неприятие. И это похоже, знаете, на, что? на то, что действительно формирующие вот эти вот рейтинги публикуются для того, чтобы потом как-то обосновать, что Единая Россия ну, не хуже КПРФ выступила. Хотя если бы были бы честные выборы, то, конечно, у партии власти нет никаких шансов. И даже вот эти спойлеры, о которых мы сегодня говорили, они действительно все вместе, я думаю, проигрывают КПРФ однозначно, потому что ну, еще раз найти какого-то сторонника партии власти или вот этих вот ребят, которые там голосуют как она, практически невозможно. Вот. Поэтому покажут, если будет правдивое голосование, конечно, совершенно другую картину, но помните, как не зря же власть все время а, меняет условия игры, а, Новые, так, водные трехдневное голосование, голосование на пеньках, я вот разговаривал с ребятами, которые занимаются Ивановской областью, 900 дополнительных избирательных участков формируются, ясно, что Практически делается так, что закрыть их очень сложно, они будут классифицировать в любом месте. Мы видим, как сейчас Москва готовится к этому голосованию, что произошло в Королеве Московской области, но это повсеместно. Да, И мы... это не королевская специфика. Да, это, uh -huh. нет, ну, слушайте, это просто утечка, а вообще на самом деле в любом регионе есть определенные задания, есть куча народу. Есть так называемые бюджетные рабы, которые вынуждены просто по страхам увольнения фальсифицировать выборы. Поэтому мы с вами находимся в состоянии, когда мы однозначно победили бы и победим, если будут честные выборы. Ну и, к сожалению, будем противодействовать власти, которая хочет фальсифицировать все и вся. А что будет, если победит КПРФ? Левый поворот. Что будет, если победит КПРФ, вы можете приехать в Сахус и убедиться в том, что вот это и будет. Будут э, вместо ипотечных кредитов беспроцентные суды, будут э, молодежи, скажем так, первые рабочие места, высокая зарплата, будет э, то, что дети начнут бесплатно ходить в кружки. Будет то, что мы предлагаем, вот народные предприятия, которые сейчас, кстати, многие из э, кандидатов э, КПРФ представлены руководителями народных предприятий, будет то, что мы хотим, вот левый поворот. И, кстати, будет то, что бюджет сразу наполнится деньгами, сельское хозяйство начнет получать дополнительные, скажем так, э, преференции, э, снижение тарифов, увеличение пенсии в два раза. И не 10 тысяч в, скажем так, в год, а 10 тысяч каждый месяц. А вообще надо прочитать нашу программу и понять, что это будущее. И все вы хотели жить в такой стране, которая нарисовала в своей программе Коммуническая партии Российской Федерации. Другое дело, что я тут не согласен э, с предыдущим оратором. Никакой гарантии победы правящей партии вот этих единороссов я просто не существует. Действительно, Сергей был прав, когда сказал, что если придет... Больше там, 70% наших граждан избирателей на избирательные участки, и поставим заслон за фальсификации, никто не сможет. То есть за Единую Россию вообще никто не голосует. Потому что партия, которая, ну скажем так, бездолила весь народ, сделала невозможным там, молодежи работать, развиваться, сделала платным здравоохранение. А вы видите, что сейчас происходит с ковидом, с тем же, вообще, по большому счету, все, что сделала Единая Россия за 20 лет, оно просто, как бы это сказать, отняло веру людей в светлое будущее. А нам ее надо возвращать. И поэтому не будет никакой победы Единая России, если только будут честный подсчет голосов и честные выборы. А мы абсолютно уверены, что Сергей в чем прав был, в том, что есть только одна политическая сила, которая может изменить к лучшему жизнь в стране. Все остальные это так фейковые партии, их можно вот все вместе собрать, потому что они все представляют, так или иначе, вот этот клиптократический капитализм, который сейчас представлен. Вот, они стоят на его защите, на его служат к ему, и только КПРФ может изменить жизнь к лучшему. Ну, я надеюсь, что это и произойдет. Вы один из самых опытных политиков на левопатриотическом фронте, на левопатриотическом фланге. Вы, по крайней мере, по количеству голосов Второй политик в стране А вот на ваш взгляд Какие наши шансы победить Единую Россию? И от чего? От каких факторов это будет зависеть? Ну еще раз скажу то, что говорил Дальцов Что наши шансы велики Если люди поймут Что лучше решить вопрос бюллетенем А не булыжником на улице И ясно, что Весь народ в бедности, мы все страдаем от засилия бюрократии, от олигархов, от того, что мы в самой богатой стране мира стали самыми бедными. И поэтому только один путь я вижу – это прийти на выборы и проголосовать. А второй вопрос – это еще раз защитить наши результаты, потому что ясно всем, что КПРФ побеждает. Вопрос же в другом. Как зафиксировать результат? И как сделать так, чтобы потом мы не потеряли страну? Потому что не просто так, вот эти все фальсификации. Люди же готовятся, в том числе и партия власти, готовятся к усилению репрессий. Мы это видим. Такое количество правоохранительных органов. Сейчас то, что происходит с нашими кандидатами. Недопуск, попытка мешать избирательному процессу. Центральная избирательная комиссия делает вид, что ничего не происходит. На самом деле мы видим что везде поп поп попираются основы избирательного законодательства. Поэтому наше дело правое, мы победим. А, желательно только сделать это все легитимным а, ну, скажем, парламентским путем.